Всем здравствуйте, дамы и господа. Сегодня это вторая реакция. Я решил, кстати, начать снимать реакции. То есть это там будет их много, кстати, на разные. То есть там сегодня реакция на Т95 РТП. Ну я так называю. Также будут маты, повторюсь, что кто не хочет. Э, не смотрите, ссылку на оригинальное видео я как обычно оставлю в описании. Всем приятного просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы погнали. И уж один подвержен страстям. Низ до кончается последняя капля банки. И пойдут и союзники, полученные в БР. А которые сыплются с небес. Чемоданы, которые сыплются на расстрабах. Низ кончается в кончах ярости, блядь. Спокойствие черепашки да сук иной взгляд на мир терпения танковый дзов научитесь ему у эротической папахи т-95 крыши <связывая> поехала Бля. лол Тинька как 750 килограмм чистого секса неважно откуда торчит этот нож борта, лоб, грудь ну, тити зовите как хотите всем похую. главное, корма там 305 шершавых языков да что да да Но вот папка лечит. Карта высказал, что ты униван. Катарсис. Как часто вам нужно душить своего гуся-мутанта? выжить все соки? Раскрасить Но не на что. Теперь проблема решена. Лучший пресс-модель Илья Турбосекс. О да, спереди выпуклость. Несколько потных секунд. И все. И, и. Именно из-за тумбочки 95 легендарный счетчик скорости сделали пятизначным. Недраха дарит сосание. Потому что со от арты, она лучше многих, ч, ч, ТРЕТИЙ гласит. Не тот танк, кто танк, а тот танк, кто танк. Чистый гад. С вами разрушители танковых жоп! Тема этой серии Фрайр Ют. Существует миф, что его лицо держит любой удар. Рар. И сейчас мы это проверим. Ударим чмой за куском гондона, Трусами. И, наконец, Качественным немецким иксбоксом. Вердикт. Медмы бывают правдой. Скорость Т-95, 20 километров в чан. Сгогз припапу при. Зато, пока вы будете ехать в хороший ресторан на черепахе, вы вспомните все. Вообще все. Закат киберспорта. Одиноко сидящего к Маракаси на забытой шикарной позиции. Покорите на маусе горку на Прохоровке. Ощутите, как трепещет на ветру Алёша возле стиранного белья. Вы, сука, придурок. Извиняюсь, Баканул, вы мороженка. Почти все машины поворачивают корпус, а другие крутятся вокруг Т-95. Что это за хуйня? Ну и попусть. А -а -а. Отсосали -от. Гувор. Нево. Приговор. Набор. Хоррор. Горох. Пизданулся. Детки, послушайте стразного валяжу. Не слушайте Боргенштена! <гум> ЧТО? <гум> да посаси старая пепельница! <гум> Нет! <гум> ради за что? <гум> Выживших добейте! World of Tanks это воплощение работы 5 демонов. Да... Контора чистого зла. Свидитесь куда хотите попасть? Папа-па-па-па-па-пащ. Выстрелите. Примите коплол. И придерживайтесь внутренней гармонии. <свёздный> Мне нечего на это сказать, кроме как. А, еще не закончилось до конца. <свёздный> Мне нечего на это <свёздный> сказать. Uh, кроме... Uh, <свят> спасибо за просмотр. С вами был я, Чиф. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а я погнал. Всем удачи дня.